Нахожусь на улице Чернышевского, напротив бывшего строительного техникума. Как он сейчас называется? Саратовский архитектурный колледж. Раньше это называлось строительный техникум в советское время. Сейчас покажу вот вход, как вы сделали они. вот такое здание и вот так снимаем немножко вокруг покажу как на этом сегодня все